Сейчас Вот сейчас все как должно быть 2-3 минуты с помощью дрона превращаются в адское пламя да. И кто-то говорил мне, что мангал нельзя разжечь за 10 минут Инженерный Старта подход А посмотрите, как это в конце концов красиво Вот поступают настоящие технари, когда им сказали, что за 10 минут разжечь мангал невозможно Технари берут и достают как говорится, что-то техническое. Надо в данном свету. случае это мавер. Свет побольше. О, вот так. Вот так ну, да. к сожалению, с очками. Темно будет в очках, но без очков это все равно штука не работает. Там нужно отменить зону на зону аэродрома. И если я не нажму нужную кнопку, нам, к сожалению, эта штука не даст взлететь. Поэтому мы достаем все, что нужно для полного счастья. И начинаем. Все это оживлять Видно, макс сейчас будет контент огонь включаем первым три делом три. что там я уж не помню передатчик будем макс будем с тобой летать Видимо. на квадрокоптере потому что мама сказала что мы за 10 минут не разожжем мангал я хочу показать обратное звездная полоса у нас будет отсюда отходи. макс отходи в сторону Отменяем уведомительную зону аэродрома нашего. Маш, ты готов? Я готов? Ну и дальше мы летим к нашему Мангалу. И посмотрим, поможет ли такая штука быстрому разжиганию Мангала. Я думаю, что как инженер я считаю, что поможет. Домно! Ге-гей! Ты... На самом деле в этом ничего нет странного. Квадрокоптер, чтобы держаться в воздухе, посылает под себя огромную массу воздуха. И это позволяет значительно быстрее разжечь угли. Чем это могло бы быть при любом другом способе. Я, конечно, могу взять вот эту вот махалку и махать, но это же не это же не инженерный метод, друзья, это же полная ерунда. Особенно при присутствии моих друзей из МИП. Разве могу я студент Хайи опозориться? Ну давайте ускорим процесс, немножко отодвинем наш дрон. Вообще, штатно Гейбер советует использовать эту штуку для разжига потому что действительно удобно довольно быстро разжигается все но не так быстро, как мы хотим раз мы хотим еще быстрее, чем быстро мы углейки раскидали и подводим наш дрон в боевую позицию Осторожно! Макс, отходите в сторону, потому что угля слишком много. И повыше, а вас горим. Вот сейчас все как должно быть. Какое-то количество углей для разжига мы создали в этой трубе. То есть кинули бумажку там какую-то маленькую. Раз! Получили немножко углей. И эти угли за время, ну не знаю, две-три минуты с помощью дрона превращаются в адское пламя. И мне говорили... Да. И кто-то говорил мне, что мангал нельзя разжечь за 10 минут. хе, -хе Главное... Как это? Инженерный подход. А посмотрите, как это в конце концов красиво. Демон огня. Что я могу сказать? Вот дрон. Вот результат нашего действия. Это полностью готовый к эксплуатации мангал. Угли готовы. И дрон идет на посадку. Выбирает самую красивую часть полянки. И садится. Миссия завершена! Макс, ну подожди, ау, где? Ау! Ау! Шволк поедающая ягненка. Макс хочет еще, друзья, сейчас зарядим батарейку, продолжим. У нас. Углей много, можем развлекаться дальше. Это было самое неправильное применение дрона FPV DJI, который можно придумать. Да, вот это номер. А ты не виду не не, регулярно это делаю. Не самый дешевый метод, но эффективный. Дрон каждому дому. Вот, друзья, как разжигается мангал с помощью технических средств Казал бы, я бы на прилетел А? Ты на свое прилетел бы? Ну да Теперь мы дрона отводим назад Он нам не нужен Высыпаем угли более-менее разожженные Да? И подгоняем дрон чтобы сделать адское пламя видно перед камеру. Я, я, я, я, я, я, я, я. О! Ну, от а себя пламя? <музык> О! Камера показывает, кстати. Мало того, она еще и писать. Друзья, просто вот праздник какой-то. Праздник Тиромана. Как будто он зрянечко. О! <сíck> <сíck> эй, Эджей! Вот она новая вселенная! Вот она новая вселенная! Радуюсь, счастливый человек. Достаточно? Да. И лету на петуху Капу не в себе. Капу... Капу... Капу.. Капу.. Капу.. Капу.. Капу.. Капу.. Капу.. Капу... Капу.. Капу.. Капу.. Капу.. Капу.. Капу... Капу.. Друзья, посмотрите, какой вид. Вот такой вот он добрый вечер в друзья. Мы могли бы слетать к аэродрому. Сколько батарейки? 75%. Давайте посмотрим, как наш планер. Сейчас мы перейдем только в режим, наверное, другой. С. Погнали. Скорость больше будет. Итак, мы летим, друзья. Не выводится картинка вам, но я могу вам сказать скорость. 27 метров в секунду, достаточно большая, картинка пока не лагает, наши поля, наши свинофермы, ну как-то достигнут максимальной дальность полета, черт, не могу, друзья, дальше улететь, у меня стоит 500 метров ограничения, ох, поднимемся повыше, посмотрим на Костин вертолет сверху, Кость, ну стоит, стоит да? не украли еще, да, Но, Но, он секретка всех да. не украли. И мы начинаем снижаться. Надо на самом деле на следующий раз настроить все по-другому. А да, мы аптекируем на наш дом. Возвращаемся. Здесь удобная буква H. Тропку устрелишься. Тропку устрелишься. Тропку устрелишься. Тропку устрелишься. Тропку А Ге-гей, друзья, это новая реальность, это новые возможности, это, в конце концов, удовольствие. А Зачем а нужен квадрокоптер гей -гей? взрослому, э, э, так сказать, мужчине? Для того, чтобы так развлекаться. Он всего лишь такой же ребенок, как обычно, только, капельку крупнее, дурнее. Ну и отдельные особи теряют возможность мечтать, делать глупости, еще чего-то. И они становятся унылыми, скучными. Ой, друзья, у меня падают. Очки. Кем? Скажи что? слово русское, как это вот это вот? Ну, назвать мужчину, который теряет возможность делать глупости. Ну, вообще радоваться жизни, еще чего-нибудь. Ну, короче, он готовится на кладбище. Зануда. Зануда, да. Отлично, зануда. Ну мы не такие. Поэтому вот мы включаем наш дрон и готовим мясо. Все, конец. Контент огонь, гей! Идеально. И вот так. Если у вас мангал из нержавеющей не, не стали, это проблема, потому что он у ржавеет. У нас мангал из стали нержевеющий, ему совершенно поливать, и он не ржавеет. Сейчас угли потухнут, завтра с утра они высохнут и смогут работать еще раз, когда мы захотим разжечь мангал. Поэтому это, как это называется, возобновляемая технология. Категорически рекомендую. Воля.